Всем привет, мои хорошие, с вами Светлана, начинаем новый влог, будут интересные покупки для дома, будут интересные покупки в Сбермега-маркете, расскажу вам про стульчик Кузя, потому что давно опять много вопросов у вас назревает, да, и продублирую, покажу, все расскажу. Итак, поехали. Покупочки со Сбер Мега Маркета. почему там, сейчас объясню. А вот такие огромные коробки, сейчас будем вместе с вами открывать, это серия Лапочка, которая уже многим полюбилась, я вам рассказывала. Я вам говорила, что Крестюшки вот с появлением отопления, в прошлом году так было и в этом, сухость на ножках, да, и нам очень понравился крем, я знаю, девчонки оценили его, крем Амолен за 100 с чем-то рублей. А, и я брала, показывала уже распаковки на Озон по два средства, получается, брать выгоднее. То есть два шампуня, два мыла, два крема, они по 300 с чем-то где-то рублей. Но два крема еще дешевле а, были. Даже за 200 с чем-то рублей можно было взять два средства. да. А сейчас подорожали. На Валберс вообще стоит бешеных денег. На зоне 400 больше чем 450 за два шампуня или за две пены для ванны но это достаточно дорого хотя двести с чем-то рублей для хороших средств недорого но все равно у нас расход большой я поискала нашла самый дешевый на сберменго маркете за 100 с небольшим рублей позиция вообще очень выгодно поэтому но заказала там а там еще можно списать бонусы спасибо до 100% процентов можно списывать от покупки поэтому мне вообще вышло дешево и вот Сберлогистика... Получается, Боксбери доставила, в пункт выдачи Валберес у нас есть, там Боксбери. Забрала посылочки, там у нас с вами лапочка. Давайте открывать. Чего себе как все упаковано тут в коробке, потом каждое средство завернуто в пленку. Молодцы, молодцы, верно за И вот на у нас в коробке, ох, тут всего три средства. В этой огромной коробке всего три средства, и тоже все очень хорошо упаковано. Да, в этой маленькой, было все допихано. можно было в одну коробку все сложить, все поместилось размотала, распаковала. Крем у меня запас огромный. Я тогда на зону по 100 с чем-то рублей за штуку набрала себе 10 штук. Мне хватит надолго. Сейчас вот проявление каких-то аллергических реакций, сухость кожи. Знаете, такие кругленькие высыпания. Конфеты сейчас на Новый год ели. После душа, после ванны смазываю этим кремом. Все, на утро ничего нет. Восхитительно. Мне безумно понравилось. Дети, атопики, аллергики, присмотритесь. Потому что вот я лучше еще ничего не пробовала. Мы не а не аллергики, но у нас вот такой периодически вылазит. Так, это у нас Детское средство для купания это у нас тоже самое. Это у нас тоже самое. А он дешевле всего был. И детский шампунь для волос. Да, он был дешевле всего по 127 рублей на маркете. Таких цен уже ну, нигде нет. Я везде искала. Так, и средства для подмывания тоже было дешевле всего. Это все, наверное, средства для подмывания. Да, тоже вообще по 115, что ли. Вот так. Ну, в общем, очень выгодно. Поэтому я закупилась, затарилась, чтобы было. Потому что оно везде дорожает. Видимо, начал спрос расти. Это мне кто-то из девчонок на Ютубе посоветовал, когда я говорила, вот что... Крестюшки такое такой бывает. И теперь мы только этой серии пользуемся. Ну и теперь по стульчику Кузя. Много вопросов до сих пор от а девчонок поступает и на Ютубе, и в личку пишут, где, что, почему, как и так далее. Потому что, ну, на самом деле это важно, берете продукт на много-много лет. А, недавно совсем девчонка мне написала в личку ВКонтакте, что она тоже купила стульчик Кузи, и что-то там у них не то, совсем не то, а, поломался что ли быстро или еще что-то. Мы начали с ней выяснять, она взяла его по какой-то ссылке, по какой-то рекламе там где-то, непонятно где, в общем взяла подделку. Выяснили с ней, где она его купила, она взяла подделку, причем заплатила гораздо больше, чем они стоят на официальном сайте. Очень много сейчас на эти стулья подделок, они очень популярны. А я вам уже говорила, что считаю их самыми качествами, у нас тоже второй стул и есть с чем сравнить, поэтому сейчас покажу все и расскажу. Вот он стульчик, настоящий стульчик. Кузя или Павлин, да, как по-другому их называют, это фабрика Кузя у нас с вами. Вот так он должен выглядеть. Хотя подделки на фотографии выглядят абсолютно так же, но приходит по факту совсем не то. Еще имейте в виду, когда вы заказываете стул Кузя, у мебельной фабрики Кузи, да, вот по ссылке, которую я вам оставляю, оплата после получения. То есть вам приходит стул, вы смотрите все комплектующие, вы смотрите, все ли вас устраивает и только потом оплачиваете. Если вы перешли по ссылке и вас требует оплату сразу, значит это уже точно вы попали не туда. Обязательно проверяйте вся, все сертификаты, гарантии и так далее. Потому что подделки, естественно, у них нет ни сертификатов, ничего, ни гарантий. А у стульчика Кузи гарантия большая. Есть на сайте все сертификаты. А, грани а, у подделки с острыми углами. Здесь у нас с вами, видите, все углы топые, абсолютно все, везде, нигде ребенок пораниться не может. И полная гарантия в течение трех лет. Они с прямой спинкой и рекомендованы ортопедовыми для развития правильной осанки у малыша. Очень правильно ребенку отладить сиденье, спинку и подножку. Сейчас покажу, как Сюшке мы отладили и как она на нем сидит. А, заказ, заказываем всегда, вот уже второй стул мы, на, у мебельной фабрики Друг Кузя. Так и называется сайт. И там у них а, все подробно расписано, все можно почитать. Стул сертифицирован, изготовлен по ГОСТу. И цена от 3 990 рублей. Это отличная цена за такое качество. Вообще просто отличная. И оплата при получении. Цветов огромный, можно подобрать под любой интерьер. У нас до этого была мебель цвета венги, и стульчик, соответственно, был тоже цвета венги. Сейчас у нас в детской белая мебель, и мы заказали белый стульчик. Венгу разобрали, возможно, еще где-то куда-то пригодится, лежит в разобранном виде. В чем для меня именно преимущество вот этого стула? Во-первых, я не знаю, это на всю жизнь. То есть, это вот, вот один стул купили а, с детства, он подходит детям с 6 месяцев, да, и купили на всю жизнь. Я на нем тоже сижу здесь за компьютером, все отлично, он до 120 килограмм выдерживает, да. А, к стульчику можно докупить комплектующие, можно докупить а, мягкие, как вкладыши такие, да, чтобы малышу было комфортнее сидеть. А можно докупить столик для кормления. Все это есть на сайте, приобрести можно абсолютно все. Производят в Ярославле, именно оттуда их отгружают, поэтому доставка по времени зависит именно от удаленности вас от этого города, да. Но вообще обычно очень быстро нам, что первый, что второй стол при, привозили. У стула регулируется спинка, сиденье и подножка. Да, у нас здесь вот эти три перекладины, которые самые важные. И важно их установить так, чтобы колени были под углом 90 градусов, а стопы стояли на подножке. Я вам сейчас покажу, как Ксюшка садится и как это должно быть правильно. Всем привет. Всем привет. Вот так должны быть ноги у ребенка, то есть полностью поставь стопу на подножку, подвинь попу нормально, да? то есть колени 90 градусов и ноги полностью стоят, спина ровная. Если у нас а, колени не под углом 90 градусов, значит мы регулируем. Мы еще можем опустить подножку ниже, мы можем опустить сиденье ниже, выше, то есть тут смотрите сколько делений, да, и спинку можем сделать ниже, а можем сделать выше. То есть ребенок вот так должен правильно сидеть. Она садится за стол и занимается, и у нее всегда ровная спина. Это очень важно. Таким образом она занимается. То есть стульчик растет вместе с вашим ребенком от 6 месяцев до 16 лет. Но я в свои не 16 далеко тоже на нем сижу, и мне тоже очень-очень-очень удобно. Единственное, что вот потом рост, ну, смотря какой физиологический, да, у ребенка рост может быть уже не 90 градусов, уже не подрегулируешь, а так до 16 прям вот точно. Способствует развитию правильной осанки. Рекомендован детскими ортопедами, и рекомендуют врачи именно прямую спинку, никакую другую, не вогнутую, не выпуклую, никакую. Именно вот эта спинка сзади, она должна быть прямая. Это универсальный предмет мебели, который, я уверена, прослужит нам лет 10. И хватит еще ни одному поколению, потому что с коричневым стулом абсолютно ничего за сколько, ну года за два точно не случилось. Он очень легко моется. Он сам по себе тяжелый, он действительно тяжелый, но э, зато ребенок с него не может упасть. У нас иногда Кристюшка просит по нему полазить, это у нее как развлечение, вы знаете, как горка. Мы к стене его придвигаем, она лазит, и мы уверены, что она не перевернется за счет того, что он такой тяжелый и устойчивый. А дополнительное оснащение, которое можно к нему купить, это стол для кормления, ограничитель и подушечки. То есть один стул купили и все, подобрали сразу себе под предмет интерьера, и он вам на долгий-долгий год. Всего 20 вариантов покраски стула. Они изготовлены из качественной МДФ и фанеры класса Е1. А покрытие у нас с вами, смотрите какое, с ним абсолютно ничего не случается тоже. Покрытие акриловая водоэмульсионная краска. Самая экологически чистая, на данный момент краска из всех вообще существующих. Она очень легко моется влажными салфетками, даже вот протер и все. Крестюшка у нас любит изрисовать стул фломастером или еще чем-нибудь. Никакого запаха нет, когда стул приходит. И, в принципе, никаких вредных выделений. Мы с вами знаем, что не все краски подходят да, для детского помещения. Это подходит. Она не стирается в процессе времени. То есть даже прошлый стул мы по полу двигали. Там нигде краска не ободралась, не стерлась. И у краски тоже есть сертификат безопасности для использования в детских учреждениях. Стул изготовлен по ГОСТу. Гарантию производитель дает 12 месяцев. Срок службы 10 лет. И, конечно, все сертификаты обязательно обращайте внимание где покупать такие важные предметы не то что предметы интерьера и мебель да это еще и здоровье на официальном сайте обязательно проверяйте сертификаты ссылочку как всегда вам оставляю информацию все оставляю проходите, смотрите, а мы очень довольны. И даже никакой другой для Крестюшки ту рассматривать не собираемся. Заказала на Велберсе вот такие подгузы, первый раз их пробую Сансо Бэйби, пятерка, трусики. Отзывы вроде хорошие, 24 штуки, цена адекватная, решила попробовать, потому что мы пользуемся сейчас редко, в основном во время сна и на улицу. Сейчас посмотрим, откроем, что они себе представляют. И Филлеры, Филлеры ладоры, интересно, конечно, они так приходят. Поделка не поделка, это на Велберс не знаю. Я их тоже буду пробовать первый раз. Ладор еще не пробовала. 4 штуки в 20 рублей нашла. Но магазин прям называется ладор. Попробуем. Попробуем вместе. Расскажу вам, что они все представляют. Потому что цена вопрос, конечно, ни о чем. Так как девчонки хвалят. Но среди отзывов есть и такие, что это поделка. Трусики вроде неплохие, мягкие, достаточно, достаточно тонкие. Сзади есть липучка, индикатор есть. Внутри вроде тоже ничего, такие вот, ну мягкие, приятные, резиночка, по-моему, двойная, да, вокруг ножек, да, двойная с защитой. Посмотрим, посмотрим, так вроде неплохо, они прям большие какие-то. Ну а сейчас будем пробовать с вами филлер для волос. Никакой инструкции нет, в пакетик положили, и все пришлось искать в интернете. Ну, в принципе, это стандартная инструкция для филлеров один к одному с водой, с прохладным. И э, наносим на волосы состав, размешиваем как следует в емкости, да, и наносим на волосы и держим минут 20-30. Потом просто смываем водой. Филлер наносится на волосы, вымытой шампунем, слегка может быть подсушенный, но без бальзама, без маски, да. Итак, поехали. Сначала мыем голову. Каждый филлер, кстати, запечатан в следу, хотя бы это радует. Открыла филлер, выливаем его с вами в емкость. И этой же бутылочкой можно потом отмерять воду. Для чего вообще нужен филлер? Филлер он запечатывает кончики. Это такая долгоиграющая маска с легким эффектом ламинирования. Да? За маску мы с вами нанесли в следующий раз, волосы помыли. У нас все смылось. Опять волосы как бы ну, поврежденные, если они повреждены. А филлера его хватает на подольше. Даже если мы потом маем голову. Так, добавляем воду. Воду холодненькую. Так. Не трожь, не трошь, не трошь, не трошь. Смотри, я тебе сейчас бутылочку вот эту дам. У нас должна жидкость помутнеть и стать погуще. На бутылочку вот себе. на. Смотри, на крышечку от бутылочки еще тебе даже. Размешиваем. Ну, вроде мутнеет, но не сказать, что густеет. Сейчас должна, по идее, загустить. Ага, густеет, густеет, вот уже густеет Все становится консистенцией как бальзамчик для волос. Так, ну все, наносим состав на волосы. Нанесла. И вы знаете, уже волосики разглаживались прям под руками. Прям такие гладкие, гладкие. Аромат вообще бомбезный. Смотрите, у меня глаза краснеют, постоянно попадает. Когда в душу мой голос береликовским шампунем, а вот сейчас в данном случае с крапивой, у меня прям краснеют моментально глаза. Сейчас через полчаса пройдет. Вообще такая реакция странная. У меня такого раньше никогда не было. Так, под руками прям волосы разгладились, класс, вообще такие гладенькие, суперский, аромат бомбезный. В общем, ношу, смоем, посмотрим. Ну что, девчонки, высушила волосы естественным путем и потом прошлась расческой, терморасческой Фиберлик. В целом мне очень нравится. Почему прошлась терморасческой, сейчас редко вообще воздействую на свои волосы. Высокими температурами, потому что филлеры все-таки лучше запечатывать высокими температурами, тогда эффект будет держаться подольше. Гладкие, плотные, прям вот плотненькие такие и блестят. В целом рабочая вещь, не могу сказать подделка или нет, потому что не пробовала оригинал, оригинал не оригинал. И сладкий. Гули, гули гули гули Поэтому как бы все отличненько. Буду смотреть, наблюдать дальше, делать. Хочу ксюшки делать, волосы сильно путаются. Можешь чуть-чуть разгладиться. А так, в принципе, все отлично. Ну, на этом все, мои хорошие. Ссылочки, как всегда, оставляю артикулы на Дзене. Надеюсь, видео было вам интересно и полезно. Ссылочка на стульчик Кузя под видео. Проходите, смотрите. Всех люблю, целую. Всем пока-пока.